Всем привет на моем канале! Сегодня буду готовить ганаш на белом шоколаде. Меня часто спрашивают про данный рецепт, поэтому сегодня покажу подробное его приготовление. Мне понадобится 250 грамм шоколада белого и 150 грамм сливочного масла. Жирность вы выбираете сами. Шоколад также подойдет любой из магазинов. Данный вид ганаша готовится также на шоколадной глазури, однако это влияет на вкус, но не на качество. Для начала мне необходимо растопить шоколад. Я это буду делать в микроволновке короткими импульсами по 10-15 секунд, постоянно перемешивая. Либо это можно сделать на паровой бане. Шоколад растопила, он у меня без комочков. Миска у меня не горячая, слегка такая теплая. Поэтому уже в данную массу я могу добавлять смело масло. Масло обязательно комнатной температуры. Оно должно быть у вас мягкое при соединении. Если вам нужно по-быстренькому сделать ганаш, либо у вас замороженное масло и оно не успело растопиться вот до такого мягкого состояния, вы можете отправить его в микроволновку, чтобы при перемешивании у вас не выделялась жидкая часть масла растопленного. Соединяю. Сначала лопаткой хорошо перемешаю, возьму венчик от миксера. Когда я трогаю миску, она довольно прохладная, но не достигла температуры комнатной. Поэтому оставляю на столе. В холодильник не рекомендую, потому что по краям может схватиться, либо стабилизироваться. Получится совершенно не то, либо у вас будут какие-то комочки, Непонятные в данной массе. Поэтому оставляйте вот так при комнатной температуре смело. Минут на 5-10. Я не добавляю сюда белого красителя. Видите, что масса довольно желтая. Это зависит от качества масла. От того, что белый шоколад не идеально белый. Но это не должно вас пугать и расстраивать. Потому что при взбивании цвет изменится. Я покажу подробно. В ускоренной немного съемке. Как это будет выглядеть вообще в процессе. И дальше вы увидите разницу вот на таком жидком этапе и когда я уже взобью ганаж до рабочего состояния. Я температуру не меряю, вот видно, что остается след от венчика, то есть прошло 10 минут. Ганаш готов. Посмотрите, какой он классный, он очень нежный. Ганаш можно хранить в холодильнике до срока хранения масла и шоколада, соответственно. Здесь вот я для примера покажу, у меня осталось от приготовления капкейков часть ганаша белого, не окрашенного. Он довольно твердый, то есть его нельзя сейчас использовать. Подогревайте в микроволновке, далее снова взбивайте миксером. И в любой цвет можно окрашивать как гелевыми, водорастворимыми, так и жирорастворимыми. И сухими, и гелевыми красителями, и пастообразными. В принципе, любые красители здесь подходят. Потому что я пробовала разные варианты. Вот для примера у меня остатки также остались черного и синего. В принципе, структура гладкая и окрашена очень равномерно. Под видео в описании я оставлю ссылочки на приготовление тортов, выравнивание тортов, а также украшение капкейков. И покажу на примере подноса, как себя крем ведет. Остальное вы можете посмотреть в других видео. Распределяю крем. Делаю фон. Возьму одну, ну, буквально столовую ложку крема. И наглядно покажу, как окрашивает водорастворимый гелевый краситель. Это российский топ-декор. Оно видно, что... Краска съезжает, как по маслу. И вот когда начинаешь перемешивать, она потихонечку окрашивает. Вот такой получается однородный цвет. Достаю с холодильника. И дальше, в принципе, можете украшать и делать все, что угодно. Я возьму трафарет. Нанесу рисунок. Данный рисунок я нанесла на поднос, однако у меня есть видео, как я это все делаю на торте, поэтому ссылочки все будут под видео в описании. Переходите, смотрите. Возьму насадку закрытая звезда на 8 лучей, покажу как себя ведет ганаш при отсадке. Ганаш на белом шоколаде готов. И он получается очень вкусный и нежный. Подходит как для наполнения украшения тортов, так и для выравнивания. И ведет себя очень достойно. Кому рецепт понравился, пишите комментарии, ставьте лайки. Если есть вопросы, задавайте. Всем пока-пока!